Всем здорово. Сегодня ко мне в гости приезжали представители одной компании и оставили на пробу несколько материалов. Это для нашего украинского рынка делается. Ну, я сам выбрал то, что мне как бы из интересного попробовать. Это быстрый лак, у которого сушка 10-15 минут в камере, либо же инфракраска там 8 минут, да. Наносится... Как бы в полтора слоя, но с таким, с промежутком. Мне сейчас есть крыло одно. Я на нем, собственно, это пойду попробую. Интересно, как он себя ведет вообще по после сушки, по полировке. Насколько действительно он быстро высохнет, как он наносится, как он блестит. Э, ну, все нюансики. Я уже близок к тому, чтобы сделать итоговое видео по массовым пробам лака. Определился для себя новый лак выбрал у поликлеру, а это как такое, знаете, можно опустить параллельно как разбавление, потому что быстрые лаки, они в принципе сами по себе ни хрена не дешевенькие нормально по прозрачности у этого же цена в рознице что-то около двадцатки то есть это недорого за быстрый лак попробуем, посмотрим сравним дадим свою оценку я его, в принципе, сейчас нанесу, влишу сушку в камере. И сегодня же и отполируем. Попробуем. У меня в камере поменены фильтра. Поэтому мусор неизбежен на новых фильтрах. Будешь что пополировать. Ненавижу вот эти пробки. Они как бы типа пломбу делают. На самом деле это понты для приезжих. Так, смешивать будем два к одному. Четкие рекомендации того, что без разбавителя очень важно. И есть еще и грунт от этой компании. Да, стакан лаковый. Так, 100 миллилитров мне хватит, я думаю. Без разбавителя. Ну и хорошо. Лочок у нас прогретый тепленький. Давить будем через ВС с и 1.5. Еще, кстати, из интересного эта контора. У них много вот таких вот вещей. Я купил подставку для грунтовочников. Очень удобно. С ними пообщался Они дадут э, прайс С нового года запускается Интернет магазин где все это будет Надеюсь будет интересно Если что будет полезно Обязательно об этом скажу покажу Итак приступим Первый слой мне сказали наносить Не полный Но закрытый Пробуем Дюза 1.5 Да, жиденький вообще жиденький, жиденький. Теперь минут пять, семь. Но поскольку деталь горячая После сушки Минут пять не больше И полный наношу Так, давайте попробуем Ну он еще открытый Как ни странно, но Уже больше 5 минут прошло Я там отвлекся Будем валить Еще еще шагрей надо как-то нарисовать Не хватило лака. Пошел разведу еще. Что-то я лоханулся. Не хватило, не хватило. Там долго открытый, но пофиг. Но ничего страшного. Сейчас доделаем. В принципе, то, что лак долго открытый, это хорошо. Это значит, мы спокойно... Я смешаю еще столько же. Это значит, мы спокойно сможем... Сейчас вернуться и доделать все, что мы хотим доделать. Да, я именно вот так могу смешивать лаки, потому что нормальный лак, он пока в стакане плюхнулся и через сито пролился, он уже смешался. А пока я дойду до камеры, он уже будет готов. Должен быть готов. Заходим мы продолжаем. А в принципе, вы знаете, он так неплохо смотрится. Еще. еще вот так вот сделаем. Потечет, не потечет. Так, ну старинку вижу одну и вторую. Уже есть, что полировать. Все. Все. Теперь, что мы, значит, сделаем? А, Я в кепке для того, чтобы камеру туда цеплять. Что мы, значит, сделаем? Пошел я мыть пистолет. Сказано так. Моешь ствол... Камера пусть дует, обдувает. И потом выходишь, включаешь сушку. Сушка разгоняется. 10 минут. И можно выключать сушку, выносить. И сразу начинать полировать. Что мы сделаем? Именно так мы и сделаем. Валим. Давайте глянем. Сейчас только включается сушка. В камере двадцатка. Э, иди сюда. Я еще не домыл второй ствол базовый. Ну По времени в аккурат прошло до 10 минут как себя чувствует лак лак жирный липкий выглядит шикарно но одно но со старта шагрением нарисовать будет сложно ничего нигде не потекло это уже хорошо Ну есть пару соринок наверху и на арке будет что подточнуть камера разгоняется примерно до температуры 40 градусов в районе 4-5 минут Поэтому в любом случае пройдет больше 15 минут Пока тут будет реально нормальная температура И отсчет времени я начну с того момента Когда в камере будет 40 То есть 10 минут после того, как в камере станет 40 Есть Саракет поднялся Прошло 5 минут Он еще открытый Липкий Что-то меня берут сомнения Что за 10 минут при такой температуре ну, Она чуть еще будет подниматься он сможет высохнуть. Ой, берут сомнения. Хотя, в общем, выглядит, знаете, так неплохо. Но у быстрых лаков есть такой прикол. Просто если бы я первый раз в жизни пробовал быстрый лак, я прям совсем бы сказал, что нет, не высохнет. У них есть такой прикол. Он открытый, открытый, открытый. И потом херак, и он сухой за две минуты. Полностью, причем сухой. Пойдемте смотреть. Прошло... 20 минут, я тут в промежутке заходил, щупал 20 минут, он наконец-то закрытый Теперь оставляем его Не рискну я, честно, не рискну Со старта вот так его идти тереть Оставляем, пусть естественно остынет Это еще примерно, ну может полчасика И тогда вынесем, будем полировать Потому что от дешевого лака как бы, что-то сильно требовать Ну я думаю нельзя есть, что поточить. Тут соринка. Тут две соринки. Тут соринка. Тут что-то... Вот еще что плохо от долго открытых лаков, тем, что вот когда я уходил, я реально из того, что видел, это вот эту сорину. И вот тут две сорины. А сейчас я вижу еще. Вот тут уже совсем махонькая, крохотная какая-то. Вот тут крошечка-крошечка. То есть не при лакировке упавшая, а уже после. Вот тут... Вот тут крошечка, вот тут. То есть это то, что уже сыпанулось в процессе сушки. Э -э вот такой вот минус у тех лаков, которые долго открыты на отлип. Ну что, попробуем точнуть лачок. Прошел час, он у меня просто остывал, я занят был. 1200-1500 ковакс. толикаты. в принципе трется ну как бы и должен тереться все-таки быстрый так, далее. Хм, как ни странно, замечательно трется. Я ожидал худшего. Где-то тут еще было. Вот. В принципе, из того, что упало... Во время сушки это вот эти и вот тут верхние. Вот эти были при лакировке, я их видел. Ковокс 2000. зеленый <реклама> ну, Достаточно неплохо. Еще из новостей. Сегодня приезжал Виталик технолог Мирки, показывал, со следующего года в продаже будут у Мирки один в один как ковок с листочки, как-то там по-своему называется, но выглядят полностью одинаково, крепуха абсолютно одинаковая. Потом после нового года будет обновление у Мирки некоторые. Сейчас я подотираю, будем полировать. Продолжаем, начинать и тут. Три сарины уже полирнул, Полируется лачок хорошо, адекватно, он высох. В принципе, нормально все. Мы тут проводим аналогию с другими быстрыми лаками. Ну, Где-то, где в общем, рядом. Он уже за ну, полтора часа после лакировки подупал. Появилась небольшая такая. Э, не знаю, как получится посмотреть, в камеру или нет. Ну, если в лампу так четко всматриваться. Очень похожи на американцев, которые приходят. Вот это вот сетка американская. Вся Америка. Вот с похожим геморроем. Не знаю, как он себя дальше поведет. Но вот пока что так. Если он дальше себя никак не проявит в плане усадки, будет хорошо. То есть это нормальный результат для быстрого лака. Да еще и за эти деньги. Я посмотрел по прайсу, у него розница 22 евро. Попробуем. Сейчас покажу, как поляруется. Кстати, тоже из того, что из нового... А, как этот? Картек, да? Ден? Да, Картек. Далее два пробничка. Такой и такой. Ну, это другая компания. А, интересные пасты. Мы проводим аналогии с Автомеджиком. Но они дороже, чем Автомеджиком. Но работают хорошо. А, в принципе, наверное, возьму себе большую баночку. Вот 3000 Пока что зашла Щупаем Есть также от Картека микрофибры Но что-то они не, не зашли А вот визоровская микрофибра Прямо у нас прижилась Работает хорошо За свои бабки так вообще хорошо Еще из плюсов этому лаку, он не царапается от микрофибры. Это прям реально плюс, особенно на темных цветах. Как бы если на светлых, там на серебре каком-то этого незаметно, то на темных цветах это ой как огорчает. Вроде все, отполировался все круто. Начинаешь вытирать пасту и пошла. Паутина полаку. Ну так все круто, мне нравится. Вот даже от первого номера пасты. Хороший результат. Прям, прям неплохо. Покажу так. И блеск. И отсутствие царапучести. Небольшая сеточка, но она не критичная. Я думаю, не критичная еще соринка одна. Пойдет. Я думаю, за свои бабки какая-то альтернатива на запасе, чтобы лежал. Можно куда-то применить будет. Так, что скажем в итоге по лаку? Ультрафаст. Ну, действительно, довольно-таки быстрый. Полтора часа, в общем. Я уже отполировал, можно сказать. Поставил на место на машину. А своих бабок стоит. Станет он в один ряд с другими лаками быстрыми. Кстати, вот тоже э, быстрый довольно-таки лак, э, но с желтизной. Но очень быстрый тоже. Есть тут ряд интересных лачков. Будет о чем поговорить на видосе про лак. Это еще ж не все. Тут половины, половины просто нету, потому что уже как бы закончили ими пользоваться. От, оттестировали, так сказать. Короче, будет Будет о чем поговорить. Всем пока.